Всем здравствуйте, с вами Михаил и это новый ролик про дом на юге 80 квадратных метров. Дом находится в жилом комплексе «Жемчужина», где существует три улицы – Ольховская, Крюкова и Цибана. Наш объект находится на Цибано. Я вам напомню, что жилой комплекс «Жемчужина» расположен в поселке Цибана-Балка. Это очень близко к канапе, если это кому-то важно. Итак, ознакомлю вас с планировкой. Коридор у нас расположен в центре, что очень удобно позволяет заходить в любую комнату. Совмещенная кухня с гостиной, 21 квадратный метр. Там же выход на террасу. Две спальные комнаты и санузел. При покупке дома в нашей компании «Строй Анапа» у вас есть множество выборов. Например, выбрать отделку, которая вам понравится, либо вообще оставить предчистовой. Возможно, сразу остеклить террасу, либо любые другие изменения в планировке дома. Наша команда возьмется за любую поставленную задачу. Помимо этого, у вас есть возможность бесплатно прожить 5 дней на юге и при этом побывать на всех наших объектах. Компания все оплатит. Подробнее звоните на горячую линию. Дорогие наши зрители, я напоминаю, что до 31 августа действует розыгрыш, где вы сможете выиграть до 300 тысяч рублей наличными, а также множество других призов. Для этого просто перейдите по ссылке в описании. Следите за новостями в нашем телеграм-канале. До скорого!